Всем привет, ребята, с вами Метом и я наконец-то вернулся на канал. В общем-то, объясняю, почему я... меня не было на канале. Я занимался, во-первых, фигней, во-вторых, я... В связи с учебой я, собственно, вот так вот... Немножко подзабросил канал, но скоро я его субстит а, уже сделаю. И сейчас объявление очень важное. Мы набираем моих подписчиков в человек 5, чтобы снять сериальчик на моем сервере в Майнкрафте. Ну и может не, не на моём? С модом на Бэкроуз. Кто умеет устанавливать моды на Майнкрафт? 1.18.2. Если что... Пробьемся, кто умеет устанавливать моды, можете к нам в дискорд заходить. Я его восстановил. Я это вам это скину.